Итак, друзья, очень часто спрашивают, какой же ремонт будет в жилом комплексе «Южный квартал». Для того, чтобы не быть голословными, мы решили создать шоу-рум. Это наш первый шоу-рум в рамках этого проекта. Итак, это планировка по пожеланию дольщиков 40 квадратных метров. Это европланировка с просторной кухней-гостиной и уютной спальней. Сейчас мы находимся в этой квартире, в которой сделан ремонт по дизайн-проекту от итальянской компании Interni Consulting Group. Итак, стены оклеены флизелиновыми обоями под покраску. Обои от Санкт-Петербургского завода-производителя Artex. Обои можно окрасить в любой цвет. Дизайн возможной окраски мы предоставляем. На полу ламинат 32 класса. Компания-производитель Kronostar, Стар, Swiss Krono Group. Ламинат благостойкий цвет дуб Supremo, коллекция Eventum. Мы ставили перед собой амбициозную задачу показать полностью шоурум с готовой мебелью мы сотрудничаем с очень многими производителями кухонной мебели один из наших партнеров это броска маркет они нам установили вот такую вот замечательную кухню полностью сделали вытяжку вот здесь вот она тоже встроена в мебель установлен встроенный холодильник Стиральную машину с целью экономии места в санузеле было решено перенести тоже на кухню и встроить тоже в мебель. Она расположена здесь. Санузел полностью облицован керамической плиткой Керамомараци. Это новая коллекция 2018 года. Коллекция названа в честь французского парка цветов «Богатель». Большой популярностью пользуются европланировки. Это когда эргономичная планировка полностью используется жильцами. С этой целью мы оборудовали в нашем шоу-руме подъемную кровать-диван. Сейчас я вам продемонстрирую, как работает этот механизм, который превращает уютную однокомнатную квартиру в двухкомнатную. На всех квартирах мы установили межкомнатные двери от московского завода-производителя «Профилопорте». Это царговые двери с подетальной сборкой. Такая сборка позволяет заменить любую деталь двери, при этом не трогая полностью конструктив. Цвет – планжевое полотно. Установлены входные двери Гарда Муар. Завод-производитель город йошкар -Ола. Дверь металлический, толщина полотна 60 мм. Два ребра жесткости проходят по всей длине двери. Замки четвертой степени в ночная задвижка, два замка фирмы Border. За счет прямых контрактов с заводовыми производителями и объектных скидок, данная отделка для компании развития порядка на 40% дешевле, нежели делать данный ремонт самостоятельно. Мы даем три года гарантии на отделку в рамках договора долевого участия. Инвестируйте правильно в свое светлое будущее вместе с компанией развития.